Прежде чем перейти к структурированию базы, сначала нужно заглянуть в настройки и включить по меньшей мере панель тегов. Рад приветствовать всех, стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. А раз уж мы заглянем в настройки, то уйти оттуда так просто у нас не получится. Поскольку обилие настройкой плагинов Obsidian восполняет минимализм интерфейса программы. Поэтому сегодня говорим о настройках обсита. Ну все-таки начнем с тегов. Это у нас в предустановленных плагинах. Вообще о плагинах я поговорю подробнее через два урока. Но пока все-таки включим панель тегов. Тут есть возможность назначить горячую клавишу на включение панели тегов, но мне кажется это лишнее. Панель тегов у нас весьма удобно расположена, в правой панели ее проще открыть. Тем более, что там расположены не только панель тегов, но и обратные ссылки на статью. Очень помогает в структурировании и об этом как раз ниже. А вот собственно панель тегов. По умолчанию ее тут не было, мы ее только что подключили. Ну и заодно подключим очень полезную вещь под названием структура. Это, видите, тоже появилось, но надо перезагрузить Obsidian. Он не подхватывает структуру сразу. Вот. Итак, структура — это навигация по заголовкам. Вот так вот он красиво все это подсвечивает, при этом сохраняя еще и иерархию заголовков. Видите, вложенные тут есть. Ну то есть содержание страницы, и если выработать какой-то единый подход к структурированию статей, это уже исключительно ваши творческие находки, то эта панель сильно сократит вам время работы. Так, ну и давайте уже пройдемся по остальным настройкам и закроем тему. Редактор. Я даже не знаю, стоит ли здесь что-то включать. Наверное, стоит пробежаться и все, в общем-то, на любителя. Ничего критически важного вроде бы нет, но ну, можно включить нумерацию строк. Кто-то без этого как без рук, особенно если дело касается кода. В принципе, тут есть проверка орфографии, но работает только на английский язык. Он вроде пишет, что русский, но не работает. Хотя может уже и работает. Obsidian, кстати, очень активно развивается и обновляется. Тут, собственно, все эти автоматические закрытия кавычек, скобок. То, что я говорил, что работает по умолчанию и лучше не отключать. Удобно. Дальше файлы и ссылки. Мы сюда уже заглядывали, когда прописывали пути для файлов. Вот это надо включить. Это такая удобная вещь. Ну и вообще одна из мелких, но приятных фишек Obsidian. Когда вы добавляете ссылку на какой-то файл, а ссылка на внутренний файл добавляется, например, вот так, а потом меняете название этого файла, а название файла меняется, например, вот так, то Obsidian автоматически меняет название во всех заметках, где этот файл упоминается. Ну на самом деле, даже если не включить эту галочку в настройках, при замене названия файла он предложит переименовать его во всех заметках. Так, ну это все мы уже видели, далее оформление. Темная и светлая тема, настройка темы. Тут понятно, что уже нас создавали кучу всяких, возьмем Атом. Так, тоже пока оставим. Дальше сочетание клавиш, вот это важно. Это хот-кей и хот-кей здесь, конечно, ускоряют работу в разы. Есть предустановленные и их нужно просто найти и понять, что они делают, а какие-то не настроены. Ну, вот, например, заголовок. Я установил Ctrl-1 и когда, например, печатаю текст, который должен стать заголовком, я делаю так. Напечатал текст. Нажал Ctrl-1 и он предлагает такое меню с выбором, какой это будет заголовок. Пусть будет 4. Готово. Ну в общем пробегите по хоткеям, что-то покажется вам просто незаменимым, а что-то просто очень удобным. Например, вставить ссылку Ctrl-K. То есть нажали Ctrl-K и он вставляет все, что вам понадобится при оформлении ссылки. А если выделить какую-то часть текста и нажать Ctrl-K, то он сделает эту часть текста якорем ссылки. И вам останется вставить только URL. Ну и собственно настроить свои ходки можно нажав вот на эту кнопку. Настроить команду и просто задать сочетание клавиш. Ну, нажав сочетание клавиш. Так, дальше у нас о программе. Понятно, обновление, то все. Активировать коммерческую версию. Учетная запись у вас ее нет. Плагины рассмотрим потом. И сторонние плагины тоже рассмотрим потом. Ну в общем с настройками все и не все одновременно. Обычно я говорю настроек много, но по умолчанию все прекрасно работает, здесь я так сказать не могу. Тут вы настраиваете Obsidian под себя, наверное у каждого свой вкус, но я бы сказал, что панель тегов или панель структуры документа должны быть чуть ли не безусловной частью интерфейса, без возможности отказаться, особенно учитывая его разряженность. А тут это даже не включено по умолчанию, ну не знаю. В любом случае, когда буду рассказывать про плагины, расскажу про все галочки, которые я бы включил.